Трианекс. Real бизнес Team. Всем привет, с вами Афис Присо. Это видео записано специально для участников Бизнес-Академии Международной команды интернет предпринимателей Трианекс. Сегодня вы узнаете, как сделать повторный заказ продукта с внутреннего счета бренды Бадда. Итак, для того, чтобы сделать заказ внутреннего счета, зайдите в раздел Home или «Домой» где у вас будет написана сумма, которая лежит у вас на внутреннем счете, чтобы вы ее могли назначить в заказа. Click here или нажмите здесь, чтобы назначить заказы. заказа. Следующий шаг. Вам надо написать свой номер ID, который можно скопировать вверху окна, и вставить его сюда. User name это ваше полное имя, фамилия. У меня уже есть выберем и нажимаете ордер продукт или заказать продукт первый пункт нажимаете continue или продолжить после этого выбираете какой заказ вы будете делать одна бутылочка continue или продолжить на следующем шаге в третьем шаге вы проверяете свое имя фамилия username все верно все верно и нажимаете «Выпуск кредитная. У вас выходит окно «Подтвердите действие на Bremi.com». Окей. Мы видим, что с нашего внутреннего счета списали сумму. Нажимаем «Continue продолжить» или возвращаемся во вкладочку «Домой». И после этого... Нас поздравляют, congratulations, Ася, поздравляем, Ася, у вас есть 50 бери в необходимом объеме для получения комиссий. Кстати, точно так же вы можете сделать заказ продукта за любого другого человека. Для этого вам понадобится уже не свой номер ID, а его, и, естественно, его юзернейм. Итак, друзья, в этом видео вы узнали, как сделать повторный заказ продукта или автошип с внутреннего счета BrainBudden. А с помощью каких сильных инструментов? В этой компании можно получать хорошие деньги. Узнайте у участников нашей международной команды интернет-предпринимателей Трианекс. А с вами была Ася Стрельцова. Я желаю вам хорошую команду, отличных заработков и до встречи в следующих видео.